Как пожарить картофель по-ленивому? Этот способ настолько простой, что его сможет сделать даже тот человек, который кроме яичницы ничего не умеет делать. То есть очень простой, как говорится, любой может приготовить не то, что там повара. Ну и к тому же это возможность еще избавиться от мелкой картошки, не оставлять ее в земле, да, а собирать ее, да, и потом делать из нее вот такую картошку по ленивую. А, для начала понадобится, конечно же, или сковородка, или в моем случае это да, поднос. Смачиваем маслом. Мочили маслом под нос или наливаем в сковородку. И следующее. Можно добавить мясо, а можно и без этого. Ну и теперь картошку на несколько частей разрезаем. Кстати, вначале я ее сюда сделала, чтобы потом перемешать. Очень просто смотреть. Так. А, кстати, до этого надо ее просто помыть. Не надо ничего чистить кожуру вместе с кожурой. Просто хорошо помыли. И вот так вот разряжаем по-быстрому. Так наполовину. Переворачиваем и так наполовину. Если куски побольше, то естественно может побольше надо будет, да? делать. Косенька, ты тоже хочешь картошечку? Или ты больше по мясу, парень? Так, теперь... Теперь солим, и можно приправу добавить. приправу, как говорится, по вашему вкусу. У меня тут петрушка с укропом сушил, которую осенью. Ну также немного добавим. Я добавлю глютамат натрия. Это уже, как говорится, по моему вкусу. перемешаю еще бы лучше хорошо было бы и майонезиком было бы вообще идеально но у меня его сейчас к сожалению нету поэтому магазин надо идти да и масла делать мало осталось поэтому Сделаем такой вот упрощенный вариант. Если мы на добавить, немного будет такой вот помягче, посочнее получается тогда. Так вот, картошка просто, да, порезанная, помытая, порезанная, приправа, соль, даже можно без приправы, чистая одна соль. И все, да, и все это или на поднос, как я это делаю, в духовке, или же пожарить можно. Ну, пожарить тогда надо несколько раз, просто мешать на, на сковородке, если мы делаем. А в подносе просто за закинул в духовку при температуре 300 градусов, 200-300 градусов, оставил на пол, ее да, на полчаса. Потом вверх поднял еще минут 15. Ну вот, пока она не станет а, такая скорочкой немножко. И все. Потом увидите в конце. Ну и все это высыпаем в понос. Так, Так. я сказал забыл посолить. Тоже посолим мясо так ну все теперь жарим или я отправлю в духовку получилась вот такая вот красивенькая и очень ароматная картошка хорошо поджарилась сварилась Точная, поджаристая и очень вкусная. Что тебе тоже надо? Ну на, держи. Держи. Держи. Давай. На. Тоже перекуси. Также есть еще интересный вариант картофеля в духовочке. Можете посмотреть на моем канале. Там тоже очень вкусно, вкусная картошка получается. Хоть маленько другой рецепт. Ладно, всего хорошего, приятного аппетита.